Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим суп сорпа с курицей. Для этого нам понадобится курица, картофель, морковь, перец сладкий, лук репчатый, помидор, зелень кинзы, зира, черный перец молотый и соль. Мясо заливаем холодной водой. Когда закипит вода, снимем накипь. И добавим зиру. Пока варится наше мясо, нарезаем крупными кусками морковь. Крупными кусками картофель. Когда мы сняли накипь, подсаливаем нашу воду и добавляем зиру. Зиру я предварительно растираю в руке. Можно растереть в ступке. Когда наш бульон вновь закипит, добавляем лук. Когда наше мясо приготовилось, добавляем морковь. Ждем, пока закипит. Когда содержимое нашей кастрюли закипит, добавляем картофель. Ждем, пока еще закипит. Добавляем перец. Сладкий. Когда вновь наш суп закипел, добавляем помидоры. Добавляем по вкусу соль и черный перец. После закипания варим 20 минут на медленном огне. Добавляем нашу зелень кинзы и готовим еще три минутки. Наш замечательный суп готов. Приятного аппетита!